Пару раз. Чё, как? Да я снимаю. Да не, фотки сделай, нахуй ты видео Ты видео снимаешь? Да. Ты сделай видео. Ну и это, и фоткаю тоже. Смотри. Я, я с Витей говорю, слышишь, с холодильника какой Красавец вообще. Офигеть. Это у меня вода была, блядь. Офигеть, блядь. Реки не место пробегал блять он удочку чуть не сломал нахуй дом хорошо тормоз короче ставлю понял опускаешь может да тормоз ставлю ты что, если тормоз не выставить пиздец а? я его 30 минут он прикинь сделай фото а да, уже делал. куда вот а красота Сфотом? <свот> угу. <свот> Он, глядь, у меня малой меньше, нахуй, если чего. А то ты и, <свот> и снимай. Да? <свот> вот такая она. Рыба, блядь. Так надо было взвешивать. Да взвешиваю.